с крана да, монеты с каждого раза и когда он получает с бесплатного крана монеты получаем одну сотую монеты со второго уровня получаем за каждого реферала 05 05 монет и с третьего 02 монеты то что они собирают мы ничего не получаем и здесь еще бонус когда мы соберем 50 раз данные бесплатные монеты каждый час до да, которые мы получаем мы еще плюс получим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 с песней. Я желаю всем удачи. Пока. До новых встреч.